Лада Калина, делаем ключ с кнопками, дома, время уже девять вечера, скоро перенесу мастерскую на дом. Калина, какой год у нас? 14. вечер вечера опять работаем на дому. Выкидной ключ лада калина. А ну где тот старый? Может там кнопки заработают? Ну тут же тоже работают кнопки. Не работали, может отогрелся. Моросит, да, он? Да он жестко моросит. Хоть заводит, пускай тоже будет Заводит, он заводит Вот так вот опять работает дома